Мы начнем, и я представлю наших участников. Виталь Цыганков, Юлия Чернявская, Виталий Новицкий. Виталий у нас также сегодня как представитель Госми, это официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, человек, которого вы все знаете по соцсетям, очень активный. Александр Найденов, Северен Квитковский, Ася Поплавская и Татьяна Курпот. Я думаю, что в нашем зале также и есть блогеры, судя по регистрациям, которые не были приглашены на сцену, но мы ждем также от вас активного участия вопросов в конце. Итак, первая тематическая часть – это работа с информацией. И сегодня, конечно, все меняется, и сегодня медиа достаточно видоизменились. Мы все это замечаем, и в связи с этим появляются совершенно новые типы и СМИ, и блогеры начинают заниматься журналистикой, некоторые заводят свои какие-то порталы, и сейчас хотелось бы как раз поговорить о том, блогер, если он же журналист, кому же достанется право первой так называемой информационной ночи, СМИ или блогу. И вот мы будем говорить об особенностях работы с информацией и с темами, которые находят блогеры. К нам, кстати, по скайпу присоединится также Виктор Малишевский, он сейчас променял прогулку по Варшаве на медиаток с нами. К сожалению, мы его не увидим, но мы его услышим. Итак, я предлагаю начать вот это обсуждение. И так как у нас вот рядом со мной как раз сидит Виталий Гонков, который, наверное, все-таки во-первых журналист, во-первых, журналист, да? Ну, напевно, первое за а блогер, ну, называют, по довольно активно повожутся в социальных сетках, в э, Фейсбуку. Их это такая приставка, на которую я в определенный момент мог бы, ну, не то что покрыться, они а не так э, скептично иронично поглядел, и теперь лежу спокойно, в принципе, чего бы не. А я отказываюсь на ваши пытания, я думаю, в всяком разе моя ситуация, журналисты радуют свобода такой альтернативы абсолютно нема безумно, пьешь за все свое родное СМИ, я не являюсь себе, я некий профессийный журналист, маючую некую информацию, сначала публикую его себе, а потом уже, так сказать, скажу своему СМИ, что у меня есть такая новина. Я да, думаю, я это пишу. абсолютно нереалистично, и это было бы несправедливо, и это было бы антипрофессийно. Заняшаю боку, что часто я пишу некие дописы в Фейсбуке, и, ну, как минимум, напомню, 10 из них заявились потом на сайте Радио Свобода, когда коллеги, альбо от начальство скажем, ну так это же готовый блог, это же готовая авторская колонка на Свободе. И я трошки дорабляю этот допис в Фейсбуку, и он становится потом материалом «Радио Свобода». И после этого еще, мне еще попрекают, чему ты в Фейсбуке пишешь цикавей, чем, на, власно, на свои працы, на «Радио Свобода». На это я отказываю, что я до этого вот так званый блог, а мне больше подобается авторская колонка на «Радио Свобода», занадто серьезно. Я книги ну, выпуквутанные, я книги, серьезный аналитичный материал, какие повинен быть вот таким продуманным, может быть, на вот, скажем, отхнение повинен произвести. А мне кажется, с «Не, не, не забудь. Это просто некая реплика, это просто некая, ну, скажем, реакция, это просто некая заувага, и это все может быть блогом. И справи новые часы, это так, а я вас все еще никак не перебудовываюсь, а на вот на шкоду своему уластному доходу, поскольку я гонорарник и за кожный материал мне платится. И я заместо этого пишу в Фейсбуке, заместо того, как писать на любимом сайте Раду Свободы. Вот так и мой указ. Также к нам присоединился только что Стась Карпов. Добрый вечер. И мы продолжаем эту тему. Я предлагаю тому, у кого есть, скажем, желание высказаться, также подавать мне какой-то знак, потому что я знаю, что многие из вас именно не работают в информационном поле. Вот. И мы сейчас попробуем, наверное, выйти на связь с Виктором Малишевским, который э, ждет. Как ты работаешь с информацией, как блогер? А Как блогер? А, ну, все очень просто. У меня же блог, который называется «Антижурналист», поэтому, конечно, я не работаю с информацией как блогер, как журналист. Это было бы глупо говорить о том, что я круче журналиста. Я работаю, в общем-то, с открытыми источниками. Открытые источники это Белстат, ну и прочее, там государственная орган. Очень часто журналисты просто туда не заходят. Ну и, и, и в принципе я говорю о том, что да, если иногда заходить туда, то вряд ли, э, вряд ли, вряд ли ты будешь, э, скажем так, всегда видеть актуальную информацию. То есть там надо быть постоянно и должен быть вот в тонусе. Знать, где какую информацию искать. Если мне эта информация не хватает, а мне всегда этой информации, конечно же, не хватает, есть вариант делать официальный запрос. Благодаря тому, что несколько лет назад у нас приняли закон об обращении граждан, в общем-то, в принципе, формально условия работы блогера и журналиста сравнялись. У журналиста есть право на запрос, у блогера есть право на запрос. Блогеру могут не ответить, журналисты могут не ответить. Мы несколько раз экспериментировали с редакцией, делали один и тот же запрос э, от частного лица и один и тот же запрос от э, редакции. И я скажу так, наверное, еще года два-три назад частному лицу приходило даже больше информации, чем журналисту. Сейчас мы где-то сравнялись. Я так понимаю, ни тому, ни тому особо сильной информации не приходит. Я могу рассказать пару анекдотичных ситуаций. У меня есть... А, ну, при этом я делал запрос электронный, как блогер. Прям даже и президенту Беларуси, и президенту России. И отовсюду получал ответы. У меня они прямо сейчас вот есть, как бы не вопрос. И все-таки отзываются. Отвечают. Отзываются, да. У меня есть интересная история общения с МВД. У нас давняя история отношений э, с запросами. Они пока не, не смогли ответить ни на один вопрос, который я задаю. Э, вопросов я задавал много. Э, последний, например, вопрос. Э, они адресовали МВД. Я написал электронный запрос. Они почему-то адресовали, ссылаясь на изменение закона закон э, об обращении граждан ГУВД, то есть Минска, хотя мне интересовали, меня интересовали данные по наркотикам. Меня интересовали данные республиканские. Они от, отослали это все, мне должны отвечать Минские. Минске мне ответили, у нас таких данных нет, обращайтесь в МД. То есть кому я изначально и обращался. А, у меня был интересный запрос департамента исполнения наказаний. Мы с ним, кстати, живем в соседних домах. То есть мои окна выходят на окна департамента исполнения наказаний. А, и они мне, ну как, как все, отвечают две недели. У нас две недели на запрос... Есть вариант ответить, они через две недели и отвечают. Независимо от того, что они ответят там, ничего не скажем. Но для того, чтобы сформулировать эти слова, ничего вам не скажем, им требуется две недели. Значит, Первый вариант. Они сослались на то, что эта информация где-то должна быть в СМИ, поэтому они могут не отвечать мне. Ищите сами. Второй раз они мне сослались, когда я спросил, если, могут ли они сказать, сколько в данный момент находится в тюрьмах осужденных пожизненно, отбывают срок пожизненный. Они мне ответили очень интересно, оригинально. Ответили так. По закону об обращении граждан мы отвечаем на информацию, которая касается законных интересов гражданина. Эта информация никак не затрагивает ваших законных интересов, потому что вы в настоящее время не отбываете наказания в местах лишения свободы. Ну да. То есть для того, чтобы сделать запрос и получить информацию, надо в места лишения свободы сначала <coughs> быть там. И я делал в МВД запрос, касаемый... Сейчас скажу, чего. А, ну, да, этого памятника городовому. Скуль скульптуры. Они меня долго очень перенаправляли в одно-второе государственное, там, ну, как бы свои, там, департамент по тылу, там, еще куда-то. В итоге ответили, что, э, сейчас, финансирование, вопрос финансирования Министерства внутренних дел является закрытым, ну, и, как бы, служебная тайна, вот, и ничего не ответили. Если составить, на самом деле, из ответов МВД, из этой переписки ответы, можно будет увидеть, какие там они разные лазейки применяют. Причем я посмотрел последний ответ, когда они сказали, что не знаем, затрудняемся ответить, у нас нет такой информации, они сослались, они постоянно ссылаются на какие-то там статьи закона об обращении граждан. И я посмотрел, на какие они сослались, а там ничего про это нет. Ну, то есть вот они, я так понимаю, на АБУМ берут любые как бы, статьи и просто на них ссылаются. Но журналистам я скажу, в общем-то, то же самое. Я когда-то сравнивал э, вопрос, который задает журналист на пресс-конференции чиновнику. Э, это все равно, что ты стреляешь, ну, на дуэль находишься с чиновником, стреляешь, у тебя пистолет, а у чиновника есть автомат. Ну, и как бы вот у тебя есть право на один вопрос, и ты его должен так четко сформулировать, чтобы как бы вот он мог ответить, ну, ответил, можно конкретнее. Ну, Виктор, Но него... в принципе, это работа журналиста, правильно формулировать вопросы? Да, да. да. Ну, это никто не спорит. Это работа чиновника, правильно уходить от ответов. У -у -у. Хорошо. Спасибо. Я прошу тогда, может быть, оставаться с нами на связи. Я думаю, тебе будет тоже интересно. И, и позже мы снова попросим прокомментировать какие-то э, вещи. И я сейчас хотела бы предоставить слово Виталию Новицкому. Виталий – это один из, наверное, один из единственных, известных лично мне людей, которые работают очень хорошо в социальных сетях который я воспринимаю отчасти тоже как блогера, как бы это сейчас не звучало. Вот. Это человек, которого, от которого, в общем-то, можно всегда э, узнать последнюю информацию, сделать это довольно просто журналистам именно. Я прошу вот рассказать, а, может быть, об опыте работы именно с блогерами. Окей, okay. Добрый день всем. Для меня не настолько важно, откуда поступает запрос от блогера или от журналиста, потому что ну, журналист может быть блогером и наоборот. Мне куда важнее, насколько велики трудозатраты для того, чтобы подготовить ответ на этот вопрос. И те вопросы, которые вам кажутся ну, простыми, легкими, и вы их раздаете, задаете для фана или для веселья, на самом деле требуют от нас катастрофически серьезных усилий. Например, если кто-то из вас спросит меня, можешь ли ты мне назвать дома, в которых происходило больше пяти пожаров вот по одному адресу на протяжении там, последних 15 лет. Для того, чтобы ответить на этот ну вроде бы такой простой и милый вопрос, три человека должны на протяжении трех полноценных рабочих дней поднимать старые базы, сравнивать их с новыми базами. И ради того, чтобы я дал вам ответ, да, был один такой пожар в каком то населенном пункте, и после этого с определенной долей вероятности эта информация вообще нигде и никак не будет использована. Поэтому при реагировании на те или иные запросы и при распределении усилий, ну тут высказываюсь уже по поводу законов и прочего, но тем не менее есть у меня определенное поле. И, соответственно, если мне легко и просто ответить на этот вопрос, это 99 случаев из 100, я отвечаю, я делаю это сразу в социальных сетях. А, к сожалению, есть только одно средство массовой информации в этой стране, которое за два года присылало в министерство письменный запрос. Догадались, наверное, какой. Европейское а, радио для Беларуси. Да, да, <свят> <свят> все правильно. А, а знаете ли, почему мы присылали? Мы всем министерствам разослали одинаковые запросы, посмотрели, как четко они на него отвечают. Ну, вот видите, и это был есть, очень и... интересный эксперимент. Я как бы к чему? То есть, ну, эксперименты, вы имеете на это право. Мы как бы должны на это реагировать, у нас нет вариантов, если мы не отреагируем, вы нас прописочите, но насколько это нужно, можно и делать. Тут каждый решает самостоятельно, это ваши личные границы. С блогерами я начал сотрудничать с 2011 года, мы проводили одни дни, один день с МЧС, мероприятие, наверное, первое из госструктур в Беларуси, когда мы приглашали... Людей на наши объекты показывали, как и что устроено. Был даже самый финальный один день СМЧ в 2014 году на вертолете Ми-26 мы возили блогеров в лицей. Ну, э, честно говоря, мне это было интересно. Это был интересный опыт э, получения ну, может быть, я цинично выскажусь, лояльной аудитории, но это не был циничный расчет что вот я вот их всех покатаю на вертолете, они меня все сразу любить после этого станут. Но я постараюсь коротко объяснить, для чего мне все это надо было. Я все прекрасно понимаю, необходимость собирания там, кликов, лайков и прочего. И я прекрасно понимаю, если вы будете выбирать между двумя заголовками, ну, например, в МЧС объяснили, почему они не ездят снимать котиков с деревьев, или живодеры из МЧС не сняли кота с дерева, ну, я думаю, что совершенно очевидно, на какой из двух заголовков вы кликните. И так вот, основная цель моей работы, и почему я так активно, Взаимодействую с людьми в соцсетях. У вас у всех, конечно, свободный выбор. Вы можете писать на любые темы, но вы должны знать, что если вы напишете на тему МЧС и там будет что-то некорректно, то я не буду молчать, об этом узнают все. И дальше уже, ну, как бы общественность будет делать выводы, кто прав и кто виноват. Проблем глобальных нет. Не подумайте, что я тут в состоянии перманентной войны пребываю <laughs> с блогерами. Но периодически подобные ситуации возникают. И мне кажется, что это неплохой ресурс, что более-менее меня читают и главные редакторы многих сайтов и реагируют, и в том числе вступают со мной в дискуссию. Ну и опять-таки прямой контакт, он всегда лучше, чем косвенный. Ну а если информация о чрезвычайных ситуациях, то понятно, что ее распространяют для всех одинаково, что для блогеров, что для журналистов, поскольку они все, мы все граждане страны, и мы все обязаны быть проинформированы о чрезвычайных ситуациях. Ну вот если коротко, то все. А я немного упустила вот момент. То есть почему этот формат э, был прекращен в 2014 году? Я испробовал все, что мне было интересно. Я показал все, что я хотел показать, и дальше мне просто самому неинтересно, я повторяться не хочу, надо что-то новое. Я неоднократно бросал кличи в Твиттере и Фейсбуке, но вот предложите, чтобы еще вы бы хотели увидеть от МЧС, но ничего такого не получил, так что повторяю призыв. Если кто-то видит интересный формат мероприятия вместе с МЧС, некоммерческий, то, собственно, давайте подумаем и сделаем, почему не возродить один день с МЧС. Спасибо. И вот как раз Виталий это представитель э, таких, ну, я извини, пожалуйста, назову блогеров, <с> которые э, публикуют э, имень, от имени э, структуры для начала, а потом уже ты можешь как-то включаться и как гражданин также комментировать. Но у меня есть действительно возможность во время ситуации с поисками мальчика в Беловежской пуще пропавшем... Э, ну ладно, не буду никого персонально обвинять, хотя, честно говоря, есть кого обвинить персонально. Да? То есть ну, люди стали высказывать свое экспертное мнение относительно того, как нужно искать мальчика. И по, и по большому счету ну, каждый имеет право на свое мнение, бога ради, но ну, позиционировать его как истину и как вот «я точно знаю, как надо делать». ну, Мне кажется, что это было весьма опрометчиво. И тогда я написал пост, пять ответов. На пять вопросов, которые, знаете, как разговор сам собой, да, диагноз не будем ставить, но сам себе задал вопросы, сам на них ответил. И это абсолютно без какого-либо давления с моей стороны очень активно взяли себе многие сайты, многие средства массовой информации. Но, конечно, такой вот формат записи на сайте МЧС был едва ли возможен. И вот как раз-таки этим самым мне Facebook и помог высказаться то, о чем я думаю, то, о чем я думаю и как работник МЧС, и как человек, все было вместе, как гражданин, соединено в одно. И ну, как бы достигнутый эффект, сложно судить, вообще оценка эффективности в нашей работе это сложная тема, но мне так показалось, что после этого многие чуть-чуть осеклись и перестали разлагольствовать на тему, как нужно искать мальчика и, соответственно, перестали отвлекать ресурсы, силы, потому что вот эти разговоры в интернете обычные, они приводят к тому, что люди… Которые считают себя экстрасенсами или являются экстрасенсами, не буду обсуждать эту тему, обращаются с информацией, что они точно знают, где находится мальчик и что мы точно должны сделать. К сожалению, любая информация должна быть проверена и несмотря на то, что за все годы существования, что министерство, что всех поисково-спасательных отрядов ни разу информация от экстрасенсов никому не помогла. Но все равно на это приходилось отвлекать силы и время, а вот это общее осуждение, общий информационный фон, он подталкивает людей, вот, которые считают, что они точно знают, где мальчик, позвонить, прийти в штаб и, ну, соответственно, отвлечь нас от работы, к сожалению, никак иначе это не назовешь. Спасибо. И я предлагаю вернуться все-таки к теме, куда хочется впервые разместить информацию в средства массовой информации, на которые вы можете работать, либо в свой личный блог. Я прошу просигнализировать, кто готов ответить на эту тему. Кто хочет. Северин, возьмите, пожалуйста, там включенный микрофон. Ну, для меня отказ видовочный, что у СМИ, потому что журналистика по значении есть зява профессийная. То есть слово излучение не профессийный журналист это этоксюарон. А, неполучальная зявы. а блогер может быть каким за угодно. то есть проверка информации да обязан обязаны проверить информацию и ее выдать журналист... блогер может написать я мастак, я так бачу и... Ну, еще и вот что-нибудь там ну, неэтичное с пункта гляджения по форме там... А журналист такое себе не может дозволить ну, и... Кали... Ну, але... ну, для меня есть такое понятие как профессийный блогер То есть это человек, який системно працюе у певном формате. Это не обовязково по форме журналистки. Это так само может быть, я мастак, я так бачу. Але это робится системно. И человек за это зарабляет. Вось, тады можно сказать про профессиональный журналист. Тады человек му мусит выбирать. что, ну, что для его, Или ты не профессиональный я, карида, журналист, какая... или ты профессиональный блогер. Так. Ну и еще про Просто само слово, ну, коли журналистика, это вельми абсолютно узкое конкретное значение, потому что часам и дикторов с телебачения записываются журналисты, и ну, люди, которые работают в системе СМИ, робят СМИ, но ну, они не журналистами, журналистами. журналистика вельми конкретная праца, что, где, коли, как, почему, кто, э, коммент. Э, ну, Верьми конкретно это все. я А блогер разумеется. А блогер что такое? Блогер это абсолютный. Ну я упоминаю, что настолько люди по-разному, разумеется, меня однажды представили как там такие-то такие-то. И блогер и до меня подходит одна дама, ну якай мне зафрендила в Facebook, скажет, дек вы блогер, а я думала вы доследчик там. Ну потому что слово блогинг явилось годов больше 10 тому. И это было вернее так само конкретное, что есть. А теперь это, ну, не ведаю, э, профессийная публицистика и аматорская публицистика, Можно так сказать. Слово второе публицистика. Алена, не наиболее и больше Дякую. Юля хочет а, добрый дополнить. день. Я тут не соглашусь много с чем. Э, Во-первых, я отвечу впрямую на вопрос, значит, где вот но ну, тут говорили профессиональные журналисты о новостях, конечно, в первую очередь, каким-то новостным поводом. То, что я делаю в публицистике, это как и мой Facebook, который почему-то назвали блогом, но наверное, потому что у меня там такие лонгриды получаются, да, их читают как блог. Вот. Я скажу сразу же, что в общем-то я пишу как публицист иногда. Я пишу о том, что меня очень волнует. Вот, и это вечное. То есть это не на злобу дня, условно говоря, это вот не новость, которую важно печатать в издании в своем скорее, а вот это вот вещи, наши отношение к старикам, наши отношения к инвалидам, наши отношения к детям, наши отношения там, какой должна быть мать, ну, или почему я там феминистка или не феминистка. Это все, оно как бы терпит во времени. Поэтому я очень часто... Я человек достаточно импульсивный, кидаю какую-то просто штуку в Facebook. вот. Я тепло отношусь к своим френдам, они у меня очень хорошие, я их люблю. Вот. И э, мне важнее их человеческая реальность, их человеческие реакции. Вот, потому что когда я печатаю что-то на там, том, том же Тутбайе, а потом я выхожу на форум. Да? И не надо мне объяснять, что такое форум. И что, что там про себя выясняешь. Нет, это не средство, как бы... Просто э, у меня был целый цикл. Э, сперва передач. И, кстати, здесь есть участники, например, Алина Родина, да? Советская Атлантида. Потом это был, было в, в текстовом формате, да? Я просто-напросто... У меня были свои респонденты, но ну, дополнительно были респонденты элементарно на Фейсбуке. Я просто задавала вопрос о Советском Союзе, потому что передача была... И текст потом был посвящен вот Советскому Союзу. И вот из этого блога, в общем-то, и рождался материал. Вот. Я не могу сказать, что у меня слишком расходится то, что я пишу туда или туда. Юля, а с чем вы не сгодны, я не заразумел. Северин, я не, не с этим э, отделением от лишь. Агнцев, отказ отказались. Профессийный, непрофессийный. Ну, профессийный я вообще не блогер, не журналист, я профессор университета культуры, культуролог, ну, вообще антрополог. Почему вы не блогер? А, ну, вы же пишете. А я, не, а я не знала, что это так называется. Пока меня не посчитали, я не знала, что это так называется. Ну, э, я, я хочу... общаюсь. Ну я разумею, но тем мне есть некие заявы, им все равно дают некие значения, их придумывают. Вот я бы вас, например, записал мое новое значение, кое-количество недавно придумал: медовый письменник. И мне вот у французов есть несколько авторов, яким я, ну, думал, ну как их назвать? Есть такие Александр Очеретний, например, такие пишет свои судоны, а, замалюки. Ну, а вот до горла -то я, я хотел приклад привести. А, вы я, просто не читали что, то, что я пишу, как письменник. Что а, вы, меня, а, вот для вас, для, для вас, я вот бы таксаму, ну, выжил бы слово медописьменник. Кто такие письменник? Это человек, который создает сенсы и образы. А у какой форме, это же совсем не имеет значения. То есть головные эссенции в образе. Интернет, вот до интернета все было очень просто. Прозаик, эссеист, публицист, там, нарисист там, и так далее. Интернет да, дал махшимости и шмат кому по-разному себе выявлять. Вот. Я думаю, что еще будут придумлять некие иншие значения. Я придумал медий письменник, я его когда придумал для себя, потому что мой проект ФРАЖКИ, ну, ему 10 годов назад, когда он вышел, и он так само народился, благодаря интернету, и что такое медия приставка? Интерактив. Ты не просто что с написал и выклал, и все, читайте, а сам проект живее вот в процессе. Вот как вы кажется, общаюсь. Так, Вось, вот э, мы все соправды хотим э, иммедиенные реакции, мы хотим этой реакции, мы хотим э, автор э, коммуникации. И Горводс, Вильмиескравы, современный пример, Калий Проект. Э, человек пишет, что он думает, человек пишет, что он очищивает, э, он причем там же разные, там есть и замалевочки, и есть чисто импрессионисткие. Uh, то есть они, ну, кавалки это не неоднородные, али и все то, что они нарожались под уплывом uh, ну, изворотной связи с читачами. Большое вот, спасибо, взял, у нас а расширяется одна, лексика. Одна реплика. Вы знаете, я склонна все-таки, я такая сторонница бритвы окома, да? Не следует множить сущности вне, вне, вне необходимости. И когда уважаемая мной, симпатичная мне Ася Поплавская там, из, из, такую классификацию замечательно создала, кто там есть ху, вот, я все время думала, зачем это. Мы просто пишем. Зачем еще и медиаписьменник? Ну, назовите меня эссеистом. Мне все равно, куда писать. Доброе не буду <с Но <с просто я так складен: что когда я бачу некую новую для себя зяву, я могу ее не для себя назвать. Ну, если мы будем называть все а новые просто явления ну, своими новыми именами, мы рассыпемся. Есть понятие стереотип, общественный стереотип, стереотип мышления. Он для того и создан, чтобы под ограниченное число рубрик Подвести существующую реальность, и наше сознание не рассыпалось бы. Треба ломать сценарий, новое. Я, я предлагаю перейти сейчас к более прикладной части. И, Ася, я прошу прокомментировать тогда вот именно то, что ты делаешь. Что для тебя твоя работа как журналист, и что для тебя твой личный блог? То есть у тебя уже, я так понимаю, все поменялось. Ну так, зараз я недавно презентовала литерально 29 тому свой персональный сайт, вызначилася с томатоками на сайте, и вельми часто, когда мне звертаются розные цикавые люди, которые хочу быть героями моих артыклау, а, я з ними как бы зразуметь, а, ци варта их а, историю публиковать на своем сайте, альбо а, лепе гэтага каштовного героя отдать а як на пример орг и как выбор я ранее а, кали у все зависит на самом от формата вот недавно у меня была разговора с владельцем этой школы я зразумела что по автоматизации по их меркованиям как я, я на выказываю по их методах выкладания что а, я на робить а, это стопроцентовый герой для кукуорг я е пропоновала редактору, и редактор адразу походила с её и материал, а для себе, для своего сайта я просто с её заработаю иной формат. Вот, тому а, на самом деле журналистика это, я тут уже говорили, это нечто такое больше конкретное, але я не могу сказать об тым, что мой блог меня на сайте персональным, это Нечто вельми удрученное журналистики. Як недавно я была в эфире на радио, и там был выкладчик университета журналистики Владимир Степанов, доследчик наш молодой. И он сказал про то, что по сути я на своем сайте, на своем блогу раблю то, что робить фриланс журналист. То бок, он... А сам выбирает темы, сам пишет, ну, у нас себе редактор, и он публикует это на своей платформе. Тобог, а, поскольку у меня есть все веды, инструменты, сувязи, дякуючи а, моему журналистскому досвіду, то натуральна а, шмат а, о моим блогу, вельмеш шмат от журналистики. Але у журналисты это от блога ⁇ Я ничего не беру, бог, это уже ну, иншая непрофессийная история была. Вот таким чином. Угу. Татьяна Курбат у нас также сегодня спикер. Татьяна, вы журналист? В прошлом, да. В прошлом. Сейчас я опер менеджер. Uh -huh. То есть вы вообще отказались от журналистики? Я и... попробовала на себе шкуры всех трех <laughs> не знаю кого, каких животных. Я была и журналистом, я была и блогером. Некоторые до сих пор меня так называют, хотя на самом деле в душе я все равно несу в себе вот это ощущение того, что я немножко блогер, потому что есть такая внутренняя потребность что-то исследовать, именно исследовать, и этим с людьми делиться. У меня мысль такая. Вот мы тут все пытаемся понять и где-то даже дискутируем, э, если журналист в себе совмещает функции блогера, то кем он должен быть больше. Я вообще не понимаю, почему два этих совершенно разных направления противопоставляются. На мой взгляд, это настолько, э, настолько проразное, что ну, даже, даже как-то не очень правильно это сравнивать. Все же функция СМИ, Давайте не будем забывать в первую очередь это информировать. Я, конечно, не хочу читать лекции, что такое СМИ, потому что здесь, я думаю, коллеги лучше меня это все прекрасно понимают. Но в первую очередь функция СМИ — это давать какую-то объективную картину дня. В блогинге работают несколько иные законы. Там информация подчиняется личности блогера. То есть э, в блог приходит не за тем, чтобы там, не знаю, узнать курсы валют или последнее события в мире или в стране, а туда приходит для того, чтобы получить взгляд конкретного человека на какую-то либо конкретную тему, либо событие. То есть приходит за какой-то интерпретацией. Что, Виталий? Интернет приходит, я извиняюсь, что постараюсь коротко. Или попугаться, или порасслабляться. А где я буду это делать у блогера или на Тутбай, или на сайте МЧС? Это уже как бы дело 25. И более того, для потребителя контента вообще не важно где он будет. Могу с вами не согласиться. Имея достаточно успешный опыт ведения блога, четко для себя поняла, что люди приходят ко мне не для того, чтобы попугаться, а для того, чтобы получить либо полезную информацию по той теме, в которой я позиционирую себя как эксперт, в которой развиваюсь и углубляюсь, либо для того, чтобы получить... Мое отношение, как эксперты, опять же, в конкретной теме на какое-то конкретное событие. Допустим, если я вела блог о здоровом образе жизни, то люди ко мне приходили конкретно за информацией по этой теме. Они ко мне не приходили для того, чтобы, повторюсь, узнать какую-то оперативную информацию из мира или нашей страны. Для этого у нас есть, к счастью, «Тутбай». Поэтому говорить о том, что более того, я не знаю в нашей стране ни одного блогера, который работал бы вот в таком оперативном формате, ну, за исключением микроблогеров, которые там твиты, фейсбук и так далее… Ну, то есть для меня это несколько иной формат. То есть жанров может быть много. Поэтому ну, я вообще не вижу смысла как-то, повторюсь, противопоставлять, либо сравнивать, либо подводить одну черту под всеми этими разными направлениями Мы работы. Мы противопоставляем. Мы сейчас рассуждаем, каким образом работают, скажем так, эти два лица в одном человеке. Потому что человек, который является журналистом, и в то же время он, он ведет... Пускай не блог, как отдельный сайт, но он очень активен в социальных сетях, и люди на него подписаны, и они его читают. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что такое соцсети. Соцсети — это для нас и новости, и блоги, и тут я согласна с Виталием Новицким. То есть человеку не неважно, где он прочитал эту информацию — на отдельном блоге или просто в своей ленте новостей. Вот. И, и Татьяна хочет передать Стасю микрофон. — Стас, откажите-ка, ласка, что у вас, так сказать, першесное? Ну, здорово, на самой справе. Я так посидел, послушал, на реште сформулировали. Кто-то, типа, спробовал на сформулировать, что такое блогеры, чем я на дразниваюсь с журналистом. Ну, я свои пять копеек так само ставлю. Из моего стипа, пункту понял, журналист... Это корочки. Бог, можно спрашиваться на всяких инших властивостей у журналистики, но на самой справе мы хочется все просто спинемся на тем, что журналист Володая посвечением журналиста, какое может ему приносить некие там преференции, а может, и не приносить, это просто посвечение. Значит, блогер это человек, который не может сам себе назвать блогером и не мая некого посвечения. Значит, это Пэлный момент, полная колькость людей ä, называет тебя блогером. И мы не повинны, даже что уходить с там от того, что коллега это не окреслено, что то нехто, неколи там, тебе назовется, значит, это нема. Потому что с мы же не можем все, все назвать своими словами в даденный момент. Мы же не ведаем, когда заканчивается и у нас, и начинается сталость. Мы не ведаем, мы не можем в эту секунду назвать, но это не значит, что мы у полный момент не перестаем быть там юными, не становимся там сталыми, допустим. Бог да? Богу полный момент, полная колькость заважная людей называет человека блогером, тому, что, она хочет, э, э, тому, что она хочет поживать, абсолютно верно, я тут абсолютно солидаризуюсь, э, меркование этого человека. И когда им абсолютно обьякова, что читать у своей студии, там новинные, Министерство внутренних справ, там я ситами не веду просто какого-нибудь чувака, который котика запостил, то, ти тебе, то значит ты не блогер. А коли они приходят читать тебе, то значит ты блогер. Вот все. И, и просто мы тут пробуем зараз вымереть блогера с критериями журналистики. На самой справе мне было очень смешно, потому что я несколько раз за, за этот вечер пощу э, фразу журналистика ⁇ это нечто конкретное ⁇ Вот если оно нечто конкретное, то есть не конкретное, Потому что когда оно конкретное, то оно вельми конкретное. Для меня журналистика ⁇ это, допустим, там репортаж, это, допустим, там интервью, это, допустим, э, расследование. Да? Далее там идея гэта, публицистика, допустим, это... Там, допустим, я что одна штука, мы ее не веду, обмерковываем Как я... я про это и кажу, там, если есть публицисты, это своя особая там, штуковина, там я не я, я, я не... я кажу, мы будем ее обмерковывать, не будем ее обмерковывать. Там, и там, мы там. не будем углубляться да. в характеристики... Бог блогер, разумеется, он журналисту пирожка Тобок, он настолько же журналист, допустим, на кольки, ну я не веду, мент театрал, то бог их же так могут называть, но это не факт, что я не отповедаю театральным критериям, некие, да, объективным. Тобок, ну, э, одинаково одинаковому розни, как казал э, Максим, по-моему, Шинкарева. Так что вы так... Мы перейдем к, к, ко второму блоку. Э, я предлагаю, скажем так, высказывать свое желание э, сообщить что-то нам по этой теме. Мы говорим сейчас о... Об ответственности блогера за достоверность информации должны ли они нести ту же самую ответственность, что несут СМИ? Тут все вельми просто. Есть законодательство перед законодательством все ровно. То есть количество человек от себя, ну, про свою деятельность в интернете заработал шкоду. То, как, все, все, тут, тут абсолютно немало... Здесь не, единогласное, я Очень так понимаю... Это понимание ответственности. Ответственность да. как административная или уголовная. А вот ответственность, например, когда м, начинается травля, буллинг в интернете какого-то человека или какого-то э, явления или чего-то еще. И никто не чувствует себя ответственным, более того там, ну, его имя не выделяют, да, это как-то идет так все, мимо него. То есть для да? вас это буллинг, Потом а ему... он выказывает умеркование. Потом ему кто-то какой-то доброход докладывает, что вот, ну, предположим, Северин Кветковский, которого ты глубоко уважаешь. У себя пишет о тебе, совершенно тебе не, не вещи, совершенно не о тебе, и они злые, и они жестокие, и там масса комментариев уже, извините, и... К э вопрос, гипотетический, Северин насколько я знаю, Северина обо мне ничего плохого не писал как и я о нем вообще ни о ком из здесь присутствующих я плохо не писала заметьте, я вообще не пишу я плохо я подумал же, ляпнул, что не подумал что. Я... нет, э -э если я пишу о ком-то нехорошо я чаще всего его имени не пишу или я его выделяю имя потому что я чувствую ответственность вот, вот эта ответственность меня действительно смущает и пугает потому что за нее нет ты, ты в суд не можешь подать да? но тебя изваляли, извините меня, пожалуйста, не парламентские, ну в Гуано, да? вот тебя обозвали там как одного моего знакомого хорошего лизаблюдом, лакеем, подхалимом, мерзавцем, подонком, скотиной, вот. И за это никому ничего не будет. Ну что, ну, за мерзавца можно взвертаться а, в органы? Нет, как вы понимаете, даже если меня назовут мерзавкой, я не пойду взвертаться в органы. Есть, видите, что потому это что это? западло. Пробачьте, но ну, вот человек там шел мимо, да? ляпнул мерзавец и пошел и забылся. А и он, ну, он, он ляпнул это в а, социальной сети. А это не есть травли, потому что это ж не организовано. Это правильно? есть травля, потому что приходят комментаторы. Потому что эти все потоки множатся, и все мы прекрасно это знаем. Мы прекрасно знаем. И вот о чем это надо стихина, думать. Это это же стихина, Вот не, не обязательно. Вот мы с Астасием, например, четко расходим сейчас, на данный момент, в одной ситуации. Я не буду писать у него, он не будет писать у меня. Да, да не в одной, в, в, в, в тысячи, но это не важно. Но вот сейчас, на данный момент, в одной. Кардинально. Он не будет писать об этом у меня, я не буду писать об этом у него. Мы это обсудим в личке. А скажите, про я вам лично скажу. На днях я вам говорила, позвоните мне, я вам все объясню. Ага. Ну, если вы так внимательно меня читаете, я счастлива. Разница в ответственности, безусловно, есть. На нас, на каждого распространяется общее законодательство, там, про клевето, оскорбление и прочее, но на журналист распространяется действие закона о средствах массовой информации. И мне, как человека, который разруливает, ну, скоро, я надеюсь, на вас тоже будет распространяться закон о средствах массовой информации. Ну, что ж, кто-то ж должен это сказать. Значит, Да, разумеется. Но мы же говорим о тех условиях, которые у нас есть сейчас. И для меня это, конечно же, мощный инструмент в доказывании своей правоты в ну, неких конфликтных ситуациях, которых бывает не больше там 1-2 в году. Не подумайте опять-таки, что я весь в конфликтах. Но, тем не менее, закон о СМИ, он останавливает очень многих журналистов от ну, определенных шагов. Блогеров сейчас, ну, возможно, останавливает вот тот факт, что на виски там пристыдит, напишет что это не так начнет детально занудливо разбираться по каждой позиции найдет кучу нестыковок необъяснимых вещей это увидят другие люди то есть приходится вот такими категориями а, поэтому конечно как человека ну который вот что ли с другой стороны да получается находится как государственный чиновник конечно же ситуация когда СМИ попадают под действие дополнительного закона о СМИ при определенном регуляторе мне так работать гораздо проще. С блогерами, вот я же говорю, мне приходится выстраивать вот такие вот отношения. Я это сделал, у меня вроде бы все получается, но я понимаю, что вся аудитория будет не в восторге, если будут какие-то изменения в законе о СМИ. Я, разумеется, на своей должности работаю. Мне это будет гораздо проще разбираться в тех редких конфликтных ситуациях, которые возникают А можно со мной? вам пытание задать на одну секундочку литературное? Всегда, я чтобы не работал а на. Скажите, но отвечают. вы же разумеете, что вы там не на воблочку, что вы хороший чиновник белорусский, но ну, вы не один хороший белорусский чиновник. У нас хороших белорусских чиновников и добрых министерством. Да фига! И вы смотрите, если вам так прости будете, али прости же будете не только вам, и после Шергового там дня X, когда всех отмудохуют, будете все, кроме вас, сидеть. 355 хороших чиновнику, которые будут сказать, я к нам теперь хорошо работается, Мы же теперь можем не только сродок массовой информации, которая будет там деликатничать, там, ну, казачьи, там я не ведаю, эйфемизмы некие подбирать, а вот, допустим, блогеру, которым мудака назовем мудаком, им так само будет им прости и да? Ну и вам за компанию отремливается. То есть вас задовольняет этой ситуацией? Ну я же говорю, что я жду этих изменений. Да? То есть вам... То есть вам хочется, каб, у той ситуации, в которой мы живем, у той краины, где мы живем, мудака нельзя было называть мудаком никому на этот раз. Называйте его э, человеком с экстернальным локусом. Разумеется, как... если бы я мог свою массу эмоций передать просто экстер... Что-то там, это вот, это вот все. Да. Кстати, уже нет. Ну, мне ну, мы умой. переходим к теме, что из интернета нельзя делать забор, Все и что-то с этим ну, нужно каким-то образом с этим бороться. На заборе пишу, что вату, хочу, да. и не знаю, кто это написал. С этим, ну, я понимаю, я вам думаю, не понравятся методы, вы никто не будет доволен, Я думаю, когда именно изменения закона сейчас мы не обсуждаем. Но у меня вот так. Мы не обсуждаем именно сам закон и его изменения, да. И я бы хотела затронуть еще один аспект именно достоверности информации. Ну. Я для себя недавно сформулировала, что мы сегодня живем, ну, люди, которые умеют фильтровать информацию, они живут в эпоху рекомендаций. Тобук, я зауважила, что большая смеса, які я выбираю, компании, которым я довераю, продукты, которые я споживаю, я начинаю их споживати не после рекламы классичной, а после того, как я прочитаю некую рекомендацию от блогера, человека в Фейсбуке, я я доверяю, и тады, э, я начинаю крестаться этой послугой, эти пропоновой какую-нибудь, э, и раблю власное меркование. Я не думаю, об том, отремал блогер за какие-то грошечки, не отремал, потому что я веду, что у Беларуси у 90 процентов, а, э, я не отремал гроши за рекламу. И сама я пишу фильмы часто про а, про то, чем сама кормаюсь, и той фидбэк, который я отрымливаю от читателей, той поддержку, которую я отрымливаю, говорю про то, что у их так само не было. это про пост посты, не про площадные. их это рекламный пост, я альбо позначаю, ну на блогу покуршь, что у меня таких постов не было. Але для рекламных текстов я буду робить специальную рубрику, как было зразумело, что это партнерские некие односены. И але и у рекламных односенных так само адекватный блогер, адекватный портал с это то самым суперцунишем, завжды есть выбор с кем прорсовать, с кем не прорсовать. я веду, что шерах порталу, например, той же Куку для кого я пишу рекламу до сегодня. Яны не будут работать с тими компаниями, ким яны сами не доверяют, потому что это их репутация. Заримеело, что у всем у всем сми потребные ты Аликолиты напишешь про некую неякостную услугу и а, схваляешь ты негативные некие аспекты, ки есть, не покажешь их колиены ведовощные, и комментарии затраешь, так, но ну, некие негативные то до да тебе ну, просто сгубится довер. Это все в этом сенс. Грошами не все вымирается. Виталий. Ситуация искаженная. Я не буду называть компании. Мы периодически проводим крупные учения на частных крупных предприятиях. И ситуация искажена в том числе и крупными сайтами нашими белорусскими, не будем называть слух. Они не хотят ставить такие материалы, они не хотят рассказывать о подобных учениях, потому что это прямая реклама вот тех компаний, совместно с которыми мы это делаем. Это полный… Ну ладно, без комментариев, да. Но э, это реальность. И исходя из этого, дальше все и проецируется. А, понятно, за деньги заплатили. Абсолютно искаженная неправильная реальность. Любая информация должна находить своего потребителя. А вот от чего возникают все эти разговоры и заморочки? Но это формирует повестку дня… В том числе наши крупные порталы, для которых лишний раз упомянуть банк или кого-то еще, но они считают это неправильным, неверным. Ну, дальше вот оно... Мы, наверное, сейчас дальше. именно в эту тему уходить почему глубоко не Почему крупные порталы, извините, пожалуйста. Нет, а почему порталы вообще? Не далее, как вчера. Одну секунду. Не далее, да нет, порталы, сайты, как это не назовешь. Не далее, как вчера. И это повторяется долгие годы. Я наблюдала за э, битвой по поводу седьмого указа где принимал участие в числе прочих Юрий Зисер, который имеет ко мне некоторые отношения. Да? Вот. Некоторые неформальные отношения. Вот. И вот вы знаете, уже много лет я наблюдаю, как появляется лицо моего мужа, а под ним идет на государственном телевидении Виталий. Это вам в пику. А под ним идет Юрий Зисер, там, председатель Совета директоров крупного портала в Республике Беларусь. Извините, не надо это сваливать на порталы и на сайты. Я это в вашей государственной... В государственных СМИ это делается, и они первые начали. Но дело в том, что Я есть... не устраиваться от реплики, необходные в данной ситуации. Вы можете не сомневаться и читать «Радую свободу». Там ни коли, ни мани, ни рекламы. Поколь нас финансуя Конгресс США, в рекламы там не убачьте минутка саморекламы прошла, да? А, я просто хотел Виталий сказать, вот, коли вы проводили а, ваше обучение на белорусской мове, все радует свобода, с удовольнием вы бы, э, бы это было, б, ну, наше профильное, да? Мы все родинщиках э, турбуемся про оборону белорусской мовы и Я про что хочу сказать? Может быть, иное, ну, портал, например, те у них что-то такое профильное, что вот внедрить в это обучение, да, капу их был крючочек, щепочкой. Я не пытался распорягивать. Нема никаких пытаний у провести улучшений на белорусской мове, але я ширу поняно, что гэта ни на что не по-не але а, калі казать пусть про улучшение портала, калі мы проводим улучшения на державном пратрыем, то и державныя не державные сайты, про гэта, ну, распавядаюсь так наш. Як толькі гэта прыватны бізнес, ніколі. Ничего. Сейчас, Виталий. Мы очень хорошо знаем, когда учение. Мы хорошо знаем, когда идет, э, э, чело, идут два человека, которые хромают. Один со сломанным пальцем, другой с проблемой. В шестую больницу. Закрыта вся шестая больница. Закрыт подъезд, потому что стоят товарищи из МЧС. И для них все готово. Люди ползут на своих костылях. Там, через большую территорию, потому что товарищи из МЧС все замечательно в шестой больнице проводят учения. Я просто спытаюсь, вот была под Новый год такая ведомая ситуация. Я нормально ставлюсь до рекламы и думаю, что она повинна основать, Она вот такая хитрая. Но вот ведомый символ раз мы скажем про блогеру Антон Матолько, под Новый год провел такую чудовную акцию. И он подвозил людей новогоднюю ночь, подвозил, куда они хотят. Я наводко убачил, что некоторые... Э... Арты, некоторые сайты ставить в этой артикул сразу, что вы робите? это же реклама, там его написано было. Вот моя машинка сломалась, тому я поехал по такому-то адресу, взял на прокат такую-то машинку такой-то марки и теперь езжу, подвожу людей в новогоднюю ночь. Ну, оригинально это сказать, классная реклама, але как поддались некоторые сайты, які поставили эту информацию? Это уже, здаётся, неправильно. Коли своим блогу дал, коли ласка, это, саправды, оригинально весело и нашел рекламный поворот. Я думаю, я стал опыты людей, и мне было просто жахливо доведаться, что большинство не убачила, что это реклама. Большинство, ну, восприняла это абсолютно как ширы такие э, акт. Ну, добро доброхватный акт вот такой человеколюбства сбоку мотольки. Скажите, а мы сейчас обсуждаем коммерческую составляющую СМИ или блогеров? Мы сейчас обсуждаем коммерческую составляющую в СМИ или в блогах? блогах. В блогах. В блогах. Ну, Дело нации, в том, это. что. Я хотела бы добавить, что, конечно, наши СМИ не стоит на них, в общем-то, так сильно обижаться, что они что-то когда-то не указывают, потому что есть закон о рекламе, который все-таки все вынуждены соблюдать, кто СМИ. но а у блогеров такого закончится. Человек, нет. который работает в пиаре уже очень много лет. Могу вам сказать, что э, проявлений блогерства может быть очень много. И там мы сейчас обсуждаем, наверное, такие более классические формы всем присутствующим. Понятные ⁇ Facebook, Longread и текстовые блоги. Но давайте мы не будем забывать, что сейчас огромное количество рекламных э, проявлений и бюджетов фокусируется в самой продающей социальной сети под названием Instagram. И могу вам сказать, как человек, который работает в пиаре давно. Процентов 80 всех искренних рекомендаций, которые вы видите у людей с количеством подписчиков, там 5 плюс, это либо бартер, либо проплаченная живыми деньгами реклама. Поэтому без иллюзий. Отвечает человек своим именем либо ответственностью остается, мне кажется, на совести каждого отдельно взятого блогера и отдельно взятой компании, которая приходит к этому блогеру. Допустим, я тоже использую эти инструменты, потому что ну, это моя работа. Но когда я прихожу к какому-то... Блогеру, я всегда четко понимаю, что я к нему пришла только потому, что ему будет близко то, что я ему предлагаю, потому что я за ним слежу, я четко понимаю его тематическую направленность. И я никогда не предложу блогеру, который, я не знаю, там позиционирует себя как зожник, пропагандировать новый сорт пива но ну, как минимум потому, что это будет нерелевантно. Но если я знаю, потому что, что я не имею не отношение к... там как, к открытию магазина конкретного бренда, обувного, допустим, и я знаю, что есть какой-то конкретный блогер, который много лет любит эту марку, то я приду к нему, потому что я понимаю, что он об этом напишет неотстраненно, и даже если он напишет об этом, он не соврет, он на самом деле изложит свою точку зрения. Поэтому вот такая, такое мнение. Спасибо за ремарку. Есть ли у нас на связи Виктор Малишевский? Ну да, меня и... позабавило, когда люди знают марку, какой обуви носит блогер. Я, <с <с вам, <с скажу, я вам скажу, грамотные пиарщики, которые э, обслуживают интересно. конкретные Какую бренды, они отслеживают марку... такого рода информацию. То есть не Всего только русскую уже, наверное, он носит. Виктор, э, я хотела бы попросить э, рассказать именно о э, твоем опыте, э, скажем так... Э, я знаю, что, что у тебя был, был опыт, когда тебя просили прорекламировать, и почему ты отказался, и как это было? Ну, ну да, просили, да. На самом деле, меня не должны были ничего просить. Ну, понятно же, что я никуда не хожу, э, нигде не тусуюсь, ничего не делаю. Ну вот попросили, да. Причем я очень серьезно отказывался, как серьезно, просто посылал. Но были люди настойчивые, причем я как бы предполагал, что люди просто не знают, о чем я пишу, но оказалось знают. И им именно нужен критический взгляд на… я не буду называть на что, хорошо? То есть рекламодатель, вот. несостоявшийся, не будет назван, хорошо? Да ладно, ну какая разница? Ну, я в итоге согласился, если я все сделаю, как вот мне хочется. И со мной тоже согласились. Ну и даже говорили какую-то <связь> деньгу. Вот. И она была очень большая, а мне столько было не надо, вот честно скажу. Ну и все, и ничего не состоялось. Дальше пропали. И я... Но, я думаю, почему? Это, ну, я не знаю, почему. <связь> я не знаю, что бы там в итоге получилось, как бы мы дальше работали. Мне самому было это интересно. Но как бы вот пропали и пропали. Ну, То есть все-таки э... ты непредсказуемый в плане рекламы знаю, бы. Я не знаю, но я знаю, что никто не знает, какую марку обуви я ношу. Uh -huh. <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> я надеюсь, никто не знает, какую марку обуви я ношу. Я бы попросила еще э, включиться вот в наше обсуждение о достоверности информации и доверии аудитории. Э, подождите, про достоверность информации. Я знаю, что в статах э, блогеры взяли две позиции. Они э, кулинарную взяли позицию, то есть они ходят по ресторанам и пишут, что там на самом деле вкусно, а это невкусно. И киношную позицию, они пишут э, «Гау кино или «Нормальное кино, можно смотреть». Да? Я не вижу, что вы в Беларуси, блогеры пришли и взяли как минимум эти две позиции. Я вообще не понимаю, какие позиции в Беларуси взяли блогеры. Вот и все. А ближе. А что ближ? Ну и он же писал, шмат проходил по ковернях и безуставал. В я знаю, что сравнивал одну колбасу с другой за деньги, что запрещает закон рекламе. И а, я так я понимаю, знаю. что некоторые рекламодатели обходят с помощью блогеров закон о рекламе. В СМИ бы это было непростительно, а какому-то просто блогеру, ну, нормально. А Кали уже тут давно хотел реплику ставить про не наш опыт про американский, трошки про политику, бо есть такая тенденция, возможно, нам будет всем цикаво что все-таки у США вот, блогеры, которые пишут про такие социально политические темы, они имеют тенденцию перетвораться у официйных СМИ, у официальных сайтов. Вот э, там есть фотография, тут был представник Huffington пост так вот, он, мяновидно, это довольно известно сейчас, СМИ вырос с блога. Слушайте, фактично. у них нет официальных сайтов. Э, ну, я маю на вазе, ну, сайты, yeah. ясно, зразумело, якие прежде всего политика, mm -hmm. какие э, вот переросли статус блогеры. Те, например, такие спортивные журналисты Билл Симонс И он начинал с того, что просто описывал некие матчи. Потом его запросили на головный спортивный ресурс ESPN. Он там сам самым головным стал спортивным журналистом, брал интервью Обамы, теперь сварил свой ластный сайт Тобок. Uh, как только становится там популярный блогер, и он uh, ну, перерастает в некий истеблишмент СМИ. Да, вот это, и, видать, это в это ли нам, это не светить, потому у нас ну, и СМИ где Он взял слабее, средства и... на это, ресурсы, где он взял? И он не брал ресурсы, он просто писал вот. свой блог, он так писал, что его запросили на ESPN, Это головный спортовый, миллионный, так сказать, ресурс. Он стал самым высокоплачным журналистом спартовой индустрии США. Вот, начинал, я блогер. Только я кажу про ту тенденцию, какой у нас, ну, видать, нема. У нас идет некий поддел, блогеры и журналисты. А там о, ну, вот я в говорю, этой что... сфере... Я, я тоже говорю о том, что несколько лет назад я тоже много писал по журналистике, там, все остальное. Что-то меня никто не пригласил, ни на какие большие зарплаты, ничего такого не было. Потому что тут вам не там, тут у нас не Америка, да. Я понял. Почему надо ограничиваться <свят> в этом плане блогерами? Ну, понимаете, любой из нас знает форум Винярского, да, кто путешествует. Любой из нас знает, тут такой Экслер, который самоокупился там буквально в первые годы. Но, да. в таком случае, люди постарше знают, кто такой Алекс Экслер, да? Mm -hmm. чей, к, к нему ходят до сих пор и за книжными рецензиями, и за киношными рецензиями. И по поболтать... И посмотреть, как он гаджеты там, и он окупается великолепно совершенно, этот парень. Вот. Так что, понимаете, мне кажется, мы все говорим о форме какой-то. А хотелось бы говорить о сути, правда? Мне а кажется, некорректно поравновывать Беларусь и США. Там 300 миллионов – самая великая экономика в свете. Лепше поравновывать с мирными краинами, например, с Чехией. Ты же 10 миллионов. Возь это тикало. Як там, а лишь мы не текаемся с Сицилии, мы тикаем с США, на жаль. Мы приходим к тому, что как раз блогер представляет интерес для своей аудитории тем, какой он, какие у него мысли, какие у него впечатления и что он собой представляет, в общем-то. Да? То есть люди читают блогера, потому что он им интересен и хотелось бы поговорить еще э, об эмоциональном выгорании я думаю что человек который с одной стороны конечно человек который ведет блог давно годами он это делает э, по любви а не за зарплату но с другой стороны есть ли вот этот момент эмоционального выгорания когда э, блогер не ходит на работу никто его вроде как не заставляет постоянно присутствовать можно сказать, что он сам себе и редактор, и выпускающий. Как это происходит? Я просто как, делаете, передаю да? микрофон иншим, покольки. Ну, Я пишу в Facebook да. не раз в несколько дней, а тут есть люди, которые пишут приблизно 5-7 раз в день. Я думаю, им и требует дать слово. Есть люди, которые пишут 5-7 раз в день. Ну, если если mm -hmm. считать миллион ссылок, когда я читаю какое-то хорошее издание, да, или два, mm -hmm. или три, или если читать реплики, что мне осточертела фраза «культура – это полимпсест», то можно считать, что я сегодня написала пять. Да? И, и, и из них два – это публикации студенческих эссе с интервью студентов, с их бабушками и дедушками об СССР. Это мы с ними изучали время Second -hand. вот, а, в, Потом Одно э, вот это вот возмущение поднадоевшей фразой и две ссылки. Ну да, вот пять. Виталий. Эмоциональное выгорание невозможно, если ты занимаешься этим делом, которое ты любишь. Это совершенно очевидно. Ты не можешь эмоционально выгореть любви к своим родителям, к своим детям к своей родине, и, соответственно, ты не можешь эмоционально выгореть к тому делу, если ты его действительно любишь. Если ты его не любишь, то тогда, конечно, разумеется, тебе становится лень, ты начинаешь копипастить что-то другое, ты начинаешь пытаться выкручиваться, переписать какой-нибудь текст, выдать его за свой, ну и прочие различные развлечения, за которыми мы с удовольствием наблюдаем в интернете. Александр Найденов, есть ли у вас эмоциональное выгорание? Я, я журналист по профессии, но я да. журналистикой не занимаюсь, во многом потому, что у меня абсолютно любознательность отсутствует, и абсолютно отсутствует жажда высказаться. Мне настолько приятно сидеть и слушать других людей. Самые лучшие собеседники — это те, кто работает на радио, да. Всегда. Это всегда люди, которые, во-первых, в жизни чаще всего произносят довольно ограниченное количество слов. Во-вторых, это люди, у которых э, э, физиология чаще всего, у них там сплошные какие-нибудь гаймориты или еще что-нибудь, что, что, что не позволяет нормальному человеку, в принципе, подходить к микрофону, но они рвутся. Вы хотели что-то спросить. Эмоциональное выгорание. Не лень вот, писать постоянно что-то. Ну, я постоянно и не пишу, потому что э, я все-таки э, под блогерами понимаю, э, под блогерством понимаю э, некую степень регулярности в публикациях, потому что, э, в, в, в, как Юлия сказала, пересчитали меня тоже там каким-то образом пересчитывают с некоторого времени. Хотя у меня просто страница в Фейсбуке, и... да, я себя блогером не считаю, не отношу, но это уже, что называется, не мой вопрос, к кому я себя отношу, вопрос к тому, к кому меня относят другие люди. Выгорание это то, что это то, что э, не столько выгорание, сколько потери интереса. Это то, что меня преследует, в принципе, постоянно в жизни. Поэтому и с вот этим персонажем, от лица которого я зачастую могу вести э, там, свой Facebook и балуюсь э, со всякими видеозаписями, видеороликами, э, я время от времени к нему теряю интерес, время от времени этот интерес возвращается. Это вопрос э, моих личных взаимоотношений с самим собой. Мне, к, к сожалению, вот чего мне опять-таки... Э, не достает для того, чтобы считаться блогером или журналистом. Я, к сожалению, давно словил себя на ощущение, что мне, в принципе, меньше интересуют сторонние реакции, чем реакции собственные. Я как раз хотела спросить о а, а вашей реакции на какие-то негативные комментарии. Я их очень люблю, поскольку, <св> поскольку я работаю на радио, где комментарии... Радио достаточно популярно, и комментарии э, мне как главному редактору приходят э, в завидной степени регулярности. Большинство из них касается музыкальной составляющей, потому что это такое дело, которое всем нравится не может по определению. Поэтому это мои любимые отзывы, я с ними всегда общаюсь и всегда приглашаю к себе в гости для того, чтобы поговорить. Меня в, в ступор вводят э, люди, э, которых я тоже часто встречаю, которые не идут совершенно на контакты, которых мне как-то вот приходится так добиваться их внимания, при том, что первый шаг происходит с их стороны. В Facebook у меня тоже, знаете, такая этими волнами интерес к тому, чтобы что-то обсуждать и с, под своими собственными постами или под чужими постами. Либо не обсуждать вовсе. Я предпочитаю второй способ вообще не обсуждать. Не люблю. Плохой блогер. Я буквально одну фразу... Знаете, вот когда меня посчитали, да, это было очень удивительно. А потом, когда мы с Ведутой по опытам свободы там, разделили это первое место, потом еще Антон Матулька к нам вот. это было очень странно, это было совершенно удивительно. Вот я тогда узнала, что я блогер. А на самом деле, вот тут есть какая-то вещь мне, с одной стороны, очень приятно и лестно. Мне приятно, что вот люди ходят, люди интересуются, а есть какая-то вот вещь очень болезненная в это время. Вот я там 30 лет там, учу студентов да, в высшей школе. Очень рано туда попала. Я написала там 8 книг, больше 200 научных, 250 научных статей. Дофига публицистики, кучу передач. И вот э, там, ну, еще много чего делала, да, выучила тысячи тысячи людей, написала там прозы, пьесы, там, все. И вот словом «блогер» это все затыкают, это становишься известненькое как блогер. Вот и тебя представляют как блогера, да. И у меня такое ощущение, что проще сказать там, она писатель, не прочитав ни одной ее книги. А тут нашлось, нашлось слово «блогер», и все, и хорошо, класс. А вот. а, при том, что это гордое имя, я буду теперь нести гордое Ну, В общем, вы поняли, да? Смешанное чувство. по контекстом живают слова. Потому что представлять же, что это отповедная ситуация, правильно? не умею скористаться вокабулером. Север, а как у вас? посылок, тут просто наконт с да? Кольки постов вы робите. Есть люди. Вот, на этих я подписываюсь, выключная. Э, а яны, ну а проще посылок ничего не робит. Алины они выполняют редакторскую работу. Они настолько классно э, по теме подбирают, там, например, э, ну с, с, с мостацким что-то связанное, с музыкой. Э, ну я бы сам в жизни этого не нашел. А вот они в этом живут и они робят посылки, али так такой же блогер, али не як автор, а як редактор. А на конт выгорания, ну, еще раз скажу, профессийный человек, хочет, не хочет, встал, пошел, написал, снял, что-то, да? А блогер для души не может выгореть, потому что, ну, не хочется и не пишет. То есть это все робится по натхнению, правда, Стас? Не правда, Не двух человек пропустил. Я просто, как человек, который больше за все в люблю начинать срач, и меньше за все в люблю у них удельничать. А если ты начнешь, ты утягиваешься так-то иначе, ну, и на когда ты пробуешь выйти, тебе аккуратненько под локоток вертают. И вертается несколько дней. И если а бывают такие периоды в нашей стране, когда ты делаешь тем липу державным чиновникам, которые лоббируют вселякие законопроекты, которые худко примут и на мне станешь еще веселее, потому что с одного боку у меня будет под локоток вертать срачек, а с другой боку кто-то будет по перхе там размахивать. вось И э, в игрании выступаешь эмоционально, потому что с початку ты находишься в фазе, «не могу молчать», а после ты находишься в фазе, когда я хочу молчать, уже как бы… Совершенно и, и ты стомляешься. Ты, вот, я человек вельми ну, холирик, я вельми худ, когда я хочу. Там, про 10 хвилин, я уже я не могу, я не умею кривдиться на людей. Я злыюсь 20 хвилин, а лет Спочатку у меня все вельми бурно починается, заткнуть меня не махшима. И... Ну вызывает это трагедия моя. Ну выгораю регулярно. Ты думаешь про Иша? А я шушу, конечно, я играю. Нет, он просто хамаел, а потом через 20 минут он успокоился. Вот. А те, кому а он хаманул, еще Ну вот так вот взяли, блин, ну, командир. Но. Сон, моя, может, вы, вы, вы знаете, знаете ну, если вспомнить, по-моему, вам надо давать номер один. Давайте в микрофон только за тогда. Замат э, за среди интеллектуалов, умников, великолепных поэтов, номер один надо давать Стасию Карпову. Всегда. Потому что, да, потому что глаза вянут, на самом деле. Вот. А вы говорите не хаманет. хаманет. Это не профессионализм. А матом. я возвращаю нас всех к микрофону. Ну, у меня, как напомню, у невеликой колькости блогеров есть конкретный план по каким я працую. А, я бы не сказала, что есть некое эмоциональное ваграние. У моем выпадку есть недохоп часа, потому что мне вельми шмат подорожел. у меня с пятницы будет три подороже за шесть дюн. Ну, это такие а, таких худкий темп переездов и все три подороже связаны с блогерской праси, потому что мне у ласно блог просвещенный поездкам вот тым лику. А, тому часа может не хапать, але я, а, я разумею, что а, не треба постить например, тексты, когда мы кажем про сайт, а, по нам говорит, это нема сенсу. Не треба постить два текста у день, то бок, я себе поставила там три-пять текста у будние дни у ты день и стараюсь вот этого плану прозремляваться, ну фейсбук, натурально, поставил больше Потому Ася, як бы вы относитесь шутка. до хейтеров? Ранее я относилась к Балючу. Теперь, на самом рыч, мне... Я не реагую на хейтерство, бо я им ничего нового не скажу, Але мне цикава вывучить природу человека. Мне цикава с психологичной кропки гляджыня зразуметь, чому некоторые люди дозволяют себе выказывание, удушения до неких ситуаций, слов людей. И это отыщется не только там образа у, у мой адрес. Это отыщется в принципе а, неких бурных а, реакций, а, какие я сутркаю в интернете. И мне сопротивы. А, цикава, чем там я не веду, белорусский хейтер адрознявается от хейтера у американцев, у России га, так и так далее. И что, Но есть бо... некие закономерности? Ну, я я только почала шлях улучшения я думаю, что годик два я агучу свои в основу неким текстику блогу, але покой, что не буду робить неких в основу, я только почала, вось, этой какая-то именно витас психологичного по а, Виталий, мой ты... рецепт, да, кали, дозволите, от эмоционального выгорания, раз так постоянно пытание, ну, довольно таки простой. Первое все, это с полной иронией ставится до да себе, не лишить себе пупом земли. Я а, разумею, что не всем это легко дается але, ну, с боку один раз признать, и это тогда даст всем достатково просто это дышмат питания в жизни отпадаем. Другой выскали выискали, ну Стас сказал, что не могу не писать. Мне такое издается фразочка, не знаю, на юсте я сам придумал, не могу сказать. Можешь не писать, не пиши. Это там первая книжка поэта, это там первый артикул. То бок, вот это то, что Адольснева, может быть, у нас в семье такие обзывательства, есть творчий человек или Женка, нечто я ненормально роблю, ж ты творчий человек. Я говорю, не обзывайся. То бок, творчий человек это вот не может не писать. Нет, не что в интернете Некто не рации, рации, некто в интернете неправильно написал, нечто в жизни недосканяло, и он на все пишет. Ну, коли признать, что твои силы достатково стиплы, и ты не можешь весь свет изменить один, то тогда ты не будешь реаговать на все, на в ты не можешь один изменить всю Украину. И э, живущие в политике с 91 -го года, может быть, у некоторых такое разумение возникает час от часу, и тогда это с этим сопротивлений простей. Жить ты тогда абсолютно меньше пишешь. Тады абсолютно в многих ситуациях не улазишь. в И это ведет до того, до большего спокойного ставления, до... Да... Вот то, что мы называем блогерство, то, что называется Facebook. Ну и еще одна, может быть, ремарка не подтекст. Когда ты <coughs> так сам уж калибрировать семейно, есть такая у нас михульня, вот я напишу некий пост и там сыну укажу, ну кольки будет, он это 100, а может 200, а это 30. То есть мы за год ведаем, кольки будет лайков. Матьяна и мой сын. Покольки при бизнесу прода. Когда я пишу про электорат Трампа и, так сказать, то, что... Ну, такое доследование, прочитав уже там 10 американских артикулов и просто рассказываю, ясно, что я разумею, что это довольно обмеживанное количество людей интересно, и коли там у меня 30 лайков, то это вельми э, нормально, покольки, но вот эта тема не может интересовать, наверное, больше людей, сород моих э, подписчиков. Когда я что-то такое веселенькое, некую там эпизод, там может быть и 300, и 200, и все такое. И это все, разумею, что на вот больш якостная больше глубокая, но будет иметь меньше лайков. Это так само спокойно с это житё, это любая сан-газета, где друковались ранее «Жанучшие груди, зараз, по-моему, уже не друкуется, и она в 10 раз популярнее, чем «Таймс» за была. Хотя мы все ведаем, что «Таймс» цитуется, а «Сан» — это желтая пресса. И это так само треба разуметь, коли ты пишешь про нечто серьезное, у тебя будет меньше отповедной популярности, лайков. Это такая объективная реальность, такой, но ну, не треба смагаться. Значит, выгорание. Вы знаете, что, вот у меня его нет... По, наверное, одной причине. Во-первых, у меня достаточно совершенно других вещей профессиональных, где я могу выгореть и к чему я отношусь более серьезно. А Facebook или блог, ну, то, что там у меня называется, да, аккаунт. Это, я вот люблю этот образ, я его уже приводила много раз. Это фигурные отходы. Помните, мы снежинки делали в детском садике, вот те, кто постарше, те помнят. Вот из, из бумажных салфеток вырезали, да, а потом на окна клеили. И вот оставались такие фигурные отходы. Вот эти фигурные отходы очень часто были красивее, чем сами снежинки, да. И вот у меня каждый день возникают какие-то фигурные отходы, которые мне не пойдут в прозу, которые мне не пойдут... То есть нет, если бы я была скупердяйкой, я бы, конечно, из каждого разворачивала статью, про прозу, может, рассказ, может, даже повесть целую. Но я не скупердяйка, мне придут мысли в голову насчет прозы и насчет всего остального, и пьесы. А тут просто взял и кинул. И самое счастливое, что пришли вот люди какие-то, да? Мне они интересны. Я их знаю, не знаю, умно отметился, мне все равно кто то знаменитость, незнаменитость, мальчик-студент. Я буду с тобой разговаривать. И они разговаривают. И вот я их как-то модерирую. И они как-то вот задают какой-то тон. Ну, хамство нельзя, да? Нельзя поправлять грамматику друг друга. Пусть ты профессор, а ты же там школьник. Ну, и так далее. Вот они это быстро понимают. Я просто смотрю за тем, как они разговаривают, и как-то это модерирую, чувствую себя ответственной. Вот и все. А никакого там блога сознательно, никаких там тем, ЗОЖ, морально-этические, это все меня не волнует. А если считать лайки, то больше всего лайков собирает вообще моя собака. Виталий, эмоциональное выгорание есть? Никуда там, нет. Выгорания нет. Тут ну сложно. Мне сложно судить, потому что я остановился по большому счету свою блогерскую деятельность. У меня даже сейчас восходу исходность уже думаю, ну, порядка 50 тем, которые сразу же из моего опыта, которым я могу поделиться, которые, я знаю, соберут там не 30, может быть, 35 лайков, может быть, даже и 40. Но дело не про на выгорании. Просто я для себя чуть-чуть другие приоритеты определил, но я не лучше и не хуже того, кто определил для себя блогерство как главный приоритет. Просто разные подходы по жизни. И для меня это больше инструмент взаимодействия с блогерами. Для кого-то это способ жизни и способ заработка. Почему нет? Но… Еще раз повторюсь, я же говорил это, я не верю, что можно выгореть, если это твое любимое дело, если это дело твоей жизни. То ты там не, сгори, не выгоришь точно. А негативно настроенные одни и те же? А, Опять-таки может быть спорная мысль, но это мой личный вывод, мое экспертное мнение. Большинство людей идут в соцсети, когда им плохо. Куда меньше людей идут в соцсети, когда им хорошо. Я, у меня есть постоянные хейтеры, с которыми я постоянно переписываюсь в Твиттере. Вот вчера с очередной... Гражданка, гражданкой, которая глубоко обижена, что мне незаслуженно дали синюю галочку, незаслуженно меня верифицировали в Твиттере. Ну, что делать? Как бы? Мне несложно не не пообщаться. Со, социальная сеть Твиттер подтвердила, что я это действительно я, а не какой-то самозванец. Вот. Но я как бы к чему? Я к этому привык. И когда я захожу в профили таких людей, я вижу, что они так поступают не только со мной. Они то же самое пишут известным сайтам, порталам, известным блогерам. Я понимаю, что для него это тоже образ жизни. И ну, я не хочу его там не жалеть, не хвалить, ничего такого. Ну, как бы это его выбор. Если у меня есть возможность, в основном, вот, там, по ночам, в нерабочее время, я пытаюсь как-то достучаться. Но, честно говоря, моя основная цель не столько достучаться до этого хейтера, Одна из прелестей Twitter это то, что ты читаешь как бы, у себя в ленте переписки знакомых тебе людей. И э, меня больше донести до других моих читателей какие-то мои принципы, мои подходы, мою системность в большинстве вещей. То есть я не надеюсь, не испытываю иллюзий, что я перебежу этого человека. Но уж коли этот человек поставил в реплай, кроме себя, меня, еще и добавил Еврорадио, я понимаю, что неизбежно ведущий твиттера Еврорадио бедно перейдет утром на работу, увидит там 70 лишних реплаев, может быть, он их тоже прочитает, но хорошо, если так, может быть, он сделает еще какой-то дополнительный вывод относительно меня и моей позиции, почему нет, это будет дополнительный бонус. Александр Найденов. Да, я, поскольку моя основная работа все-таки быть главным редактором, но главным редактором не в понимании журналистского, в понимании, это, так называется, программный директор или контент-директор, который отвечает, в принципе, за весь контент канала, то я свой Facebook воспринимаю как антиглавный редактор, то есть там э, это место для того, чтобы для того, чтобы вот эти вот э, действительно творческие обрезки э, или как фигурные обрезки э, в, которые которые э, были бы абсолютно не структурированы и вот эта неструктурированность этих обрезков приносит мне небывалое удовольствие просто от того, что на работе э, у меня есть достаточно жесткие понимание того, в какой тематике мы работаем, достаточно жесткое представление о том, что есть целевая аудитория, достаточно жесткие цифры, которые мы получаем постоянно по количеству подписчиков, ну не подписчиков, слушателей, господи, я уже перешел на блогерскую сторону, да, на темную сторону перешел, и мне очень понравилось... Сравнение, оно такое не тонкое, но тем не менее, ä, которое я прочитал недавно в Фейсбуке у одного из своих друзей или френдов, как правильно говорить, ä, который сравнил Фейсбук и вообще любую ä, площадку в социальных сетях с таким, с таким крепким алкогольным напитком, условно, это водка, которая ä, заставляет ä, раскрыться такие затаенные черты характера любого человека. Одного, одного тихонью она превращает в страстного альфа-самца, другого человека, который в трезвой жизни порывается ввязаться в конфликт, превращается в совершенно тихонью, которая желает обнять каждого, от котенка до, до бабушки, которая не может прийти дорогу. Фейсбук в этом смысле зеркало, Фейсбук, Твиттер, зеркало гораздо более глубокое, чем Души. мы себе представляем. Ты да. Как умалчиваем каждый, и вы в том числе, Да. Даже когда мы испыни, мы все равно представляем одну, одну, одну, одну, одну, мне очень близко вот это вот отношение в рубрике, которая появляется постоянно в довольно популярном шоу Джимми Киммала на американском, где звезды читают о себе твиты. Потрясающе сделанная работа, да, голливудские звезды, голливудские актеры, которые самые крепкие выражения в свой адрес читают собственным голосом и получают от этого искреннее удовольствие, как мне кажется. Я не уверен, что получает удовольствие, но, по крайней мере, на камеру мы видим абсолютно эту ситуацию, которую хотелось бы увидеть и в своем собственном отношении к любому негативному комментарию. Я прошу, если у кого-то есть, еще добавить и высказаться, потому что совсем скоро мы начнем вопросы, вы можете готовить. Да. Нет, конечно. Нет, конечно. Да, конечно. А, у нас времени уже осталось 20 минут. Да, есть. Хорошо, спасибо большое. Вадим Мажейко имеет вопрос. Я прошу поднимать руку. Я прошу э, э, брать микрофон, который я, скорее всего, дам. И для нашей видеосъемки я прошу задавать вопрос стоя. Спасибо. Хорошо, только сюда, только если для видеосъемки. Давай, же сказать, что Вадим Мажейко, я и даже журналист, далеко не в первую очередь. уж тем более не блогер. Даже, скорее, меня как-то классически бывает у страшных гостей зала. У меня не вопрос, а комментарий. Я вспомнил две истории, пока всех слушал. Одна, я буквально недавно задумался о том, что я уж точно себя не считаю блогером. Но... Недавно я посмотрел на, на тираж одной газеты, где я публикую колонки, и обнаружил, что этот тираж меньше, чем количество моих подписчиков в Фейсбуке. То есть, возможно, моя страничка Фейсбука более значима, чем мне казалось. Но это так, наблюдение. И второе, по поводу коммерческой истории. Мне кажется, мы немножко, вот глядя на все эти грустные истории, как про, про плачные посты в Инстаграме, мы немножко излишне поверили в то, насколько все за деньги. И недавно был случай, когда я написал колонку, в которой в том числе хвалил одну компанию, и мой любимый тролль, придя в комментарии, спросил, сколько стоит такой СММ. И я заметил, что, наверное, довольно дорого, потому что компании надо сделать все то хорошее, чтобы я это заметил, потратиться там на белорусскую культуру, тогда я про нее так напишу. И мне кажется, вот может быть, а условный какой-нибудь там, не знаю, савушкин продукт может предложить мне сколько угодно, но я все равно напишу, что надо сделать белорусскую мову на этикетке молока, иначе не получится. Я обещал, что это комментарии. Да, обещал, что это комментарии, а не вопрос. Поэтому я могу сформулировать как вопрос, не слишком ли мы поверили в эту тотальную коммерциализацию, и неужели мы не думаем, что кто-то что-то пишет вообще еще искренне. Или это я такой, может, последний наивный остался? Да. Есть ответ. Риторичное пытание. Коллективное меркование. И я совсем забыла, что у нас по скайпу остается с нами Виктор Малишевский. Виктор, я прошу прощения. Ну, не видим из глаз, долой, так сказать. И очень-очень хочется услышать комментарий по поводу неэмоционального выгорания, потому что мы все понимаем, что до этого вам далеко, но о негативных каких-то комментариях, о хейтерах. Каково отношение Виктора Малишевского? Чем больше, тем лучше. Значит, читают... Значит, комментирует. Я просто... Ну, ну, зачем мы будем говорить о негативном? Давайте поговорим о позитивном. Вот я послушал Найденова, и он полностью со мной совпал. Он не считает себя блогером. А я, может быть, не считаю себя главным редактором. Но при этом и он, и я главный редактор, и при этом он, и я блогер. Я к тому, что давайте сделаем какой-то совместный проект. Блогерский, конечно. Хорошо, вы можете, кстати, задавать вопросы и Виктору также. Представьтесь, пожалуйста, и стой, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Маша Малевич. У вас такое питание. Был час, блогерство стало вирмен популярным все больше, больше людей хотело прорисовать блогером. Успремали-то бога это как сродок для основания. А я к сегодня. Что вы сегодня работить? Быть журналистом или а быть блогером, менавита с финансового пунктуледжения? Спасибо за отказ. Журналистом. Почему? Ну, Блогер... журналисту... не приносит столько грошей? Я бы с удовольствием был блогером. Ну, Есть же разные, наверное, блогеры. Я не знаю, вопрос был мне или нет, но я бы не шел в журналистику, если можно было зарабатывать с блогерством, скажем так. Я не знаю, каким именно образом можно заработать. Ну, конечно. Промодерирую. Пускай закончит Виктор, а потом продолжит Ася. Не-не, пусть Ася продолжит. Она зарабатывает. Ну, на самом деле, что вельми от СМИ, от гонорара, потому что гонорары вельми розница. Працовать на Раду и Свобода, конечно, вельми выгодна, можно публиковать три артиклы у неделю, и на себя отшивать. Алия, когда ты... А, працуешь на Ютубе, например, популярный блогер то в Огуле не имеет смысла иметь больше ниякую якую для меня идеальный вариант працы и там и там, потому что просто, коли ты працуешь в СМИ, ты не дозволяешь себе расслабляться и не губляешь журналистскую, ну, будь это журналистский опыт на Але. Калі нормально и шчыра поработать и, и работить за рекламодателями адекватные, интересные тексты, какие ты сам веришь, то можно зарабатывать больше, чем журналист, однозначно. Ну, ну, власно, в ласном опыте это было проверено. О, о деньгах как о чем-то страшном говорят. Я просто к тому э, взял микрофон, э, чтобы рассказать о том, как в моем случае происходит монетизация, потому что она происходит. Э, в, есть персонаж условный, э, играет роль. Я создаю вот видеоролики, которые размещаются у меня в Фейсбуке. И в который месяц э, есть приглашение, то в озвучку рекламы, то в съемки в каких-то рекламных компаниях и так далее. И это уже на протяжении там, полутора лет. И это, в принципе, если так подсчитать, то это уже достаточно хорошо в денежном выражении. Так что я, я доволен э, тем объемом, который есть. Ну, вообще, конечно, понятно, что ответ на вопрос кейс-бай-кейс. Да, то есть от случая к случаю, понятно, каждый может доказать ту или иную позицию. Но если говорить в среднем по больнице, да, средняя температура, мое мнение однозначно выгоднее быть журналистом. Я приведу вам простой пример. У нас первое мы в стране 18 января те, кто придерживается православной традиции, куда на крещение, это можно делать уже вечером 18 января, и мы первые организуем это у нас на нашей водолазноспасательной базе. И э, приезжает порядка 30-35 человек фотографов, как блогеров, так и журналистов. Но понятно, что фотографы, которые для наших водолазов, которые просто из вопросов безопасности, из соображений безопасности пропускают там, по 5-6 фотографов за раз, им-то они с лица все одинаковые. Но журналисты стремятся быть первыми, как можно быстрее отправить эту фотографию, чтобы она потом вышла в 3-4 мировых информационных агентствах и, соответственно, заработать за это. Ну, куда больше деньги, чем может заработать, я сразу скажу, там любой блогер любым постом. Поэтому в целом, в среднем, если по больницам, мое мнение, лучше быть журналистом. Но, конечно, случай от случая. В смысле? Ну, так там все, там все. Там и белорусские СМИ, и зарубежные, и блогеры, и фотографы, и фрилансеры. И вот эта вся компания, человека с 40, пытается на первого бедного человека, который собирается нырнуть, направить все, все свои фотокамеры. Когда у нас будет полновартостный а, вольный рынок, в тем ликую вольный рынок СМИ, тогда можно, в принципе, будет поглядеть. А в теперешней ситуации, ну, это все можно только допускать. То есть вольного рынка нема, ну, полновартосного. Полновартосных капиталистичных относин нема. Так что тут уже это уже питание политичное. Есть еще желающие ответить на вопрос? Или мы задаем следующий? Пожалуйста. Ой. Спасибо. А Малишевский еще на связи? Очень приятно. Виктор Абрамова, я бы хотела вас спросить. Вы знаете, давно меня волнует один вопрос. По-моему, когда-то вы, если я не ошибаюсь, рассекретили ту фирму, которая произвела майку, которая была на Лукашенко. И даже указали ну да. стоимость. Это была скрытая реклама Майки, фирмы или Лукашенко? А было так. Я шел по Вильнюсу и видел логотип, ну, логотип в магазине, который я недавно видел в телевизоре. И все. Я больше вам скажу. В принципе, я потом зашел в этот магазин, когда мерил эту майку, увидел костюм. И у меня теперь костюм этой фирмы, который я приобрел благодаря тому же Лукашенко э, и Прокоповичу в 2011 году э, во время этой девальвации. Да? А он не был переоценен. И у меня теперь крутой костюм за какие-то копейки. Вот. Так что можете считать рекламой. Вы получили ответ на ваш вопрос? Примерно. У кого есть еще вопросы? Поднимите, пожалуйста, руки. Чтобы не, ну не слушайте, рассчитывать... но я еще и про часы написал, и это не значит, что это реклама Лукашенко. Понятно, что это реклама того, куда э, уходят деньги, которые должны уходить, наверное, ну короче, куда уходят государственные деньги. Меня зовут Виктора Ефимова, я директор пиар-агентства Little Mo, и у меня есть один комментарий невеликий и есть пытание для, поважа... для поваженных коллегов комментар тыжится того, что не заужды СМИ згадываюць назвы коммерцийных компаний, альбо инши СМИ не заужды згадываюць своих коллег. Это, правда, связана с законом о рекламе, И это напрямую тыжится того пытания, которое в прошлый час узняли с проектами корпоративной социальной отказности. И с этим пытанием уже мы уже до март, который сейчас есть, и попросили, как пункт законодательства был перегляджен, и разом с тем разгляделись преференции для СМИ, которые поддерживали некие КСО-проекты. Поэтому, коли этот пункт не разглядеть, то тогда и тут бай будут на не узгадывать, и компании, у которых а, а, вы проводите некие учения, они так само будут узгадываться, и это будет плюс для многих. А пытание мое отыжится того, что а, те есть у уваженных коллег, а, ауторы, а, або журна, а, сярод журналистов, або сярод а, блогеров, а, давайте тогда уже поднимаем, будем называть так, а, которые не только являются для их экспертами, а, не только те, а, а, которых я начитаю за довольнением и вельми доверяю их меркаванию але авторы, которые а, саправды лидеры мнений, лидеры а, неких меркаванью и а, могут повплывать а, на ваше меркаванье у тым или тим шам Дякую. Ну, коли говорить про мою туристичную тематику, то мата, для меня есть натуральный лидер меркаванья, это Валера Клицунова, это человек, который ведет про агротуризм в Беларуси абсолютно все, и больше она не ведет никто. Um, кто еще? Калих говорить про мои тематики, то, наполно, не. Есть люди, которых я читаю, поважаю. И тут есть и Юлия Шернявская, и Таня Курба, такое доверяю. Але какая-то крышечку иншее ну, узрое так довер, это одно, и некое экспертное меркование, это другое. Ну вот я назвала Валерию Клюснову, наполно на этом спонсирую. Экспертное меркование только, але это особная тема. А так, нет, уже все, уже, после полного взрослого кумирова не быть не можем. Ну, э, вы знаете что, я, например, не решусь говорить, просто потому что, вот когда я называла там десятку по опитанию свободы, десятку любимых блогеров, куда вот Виталий Цыганков вошел, да, вот с моей точки зрения, то я потом собственно, кусала себе локти, потому что я не назвала еще 20 человек. И я, конечно, их этим обидела. А я их читаю не реже, чем Виталия. Хотя тоже пламен... и пламенно люблю, да. вот. То есть я там назвала Виталия, Стася там, и не помню. А кого ты не назвала? вот. и назвала. Есть какие-то... Вас я назвала, Стасик. Нет, неправда, я вас сразу назвала. Все, расслабьтесь. Расслабьтесь. Это, это вообще давняя любовь, это все известно. Вот, вы знаете, нет, просто называть неловко. Назовешь одного, не назовешь другого. Мы все в этой неловкой ситуации сейчас. Лучше на этот вопрос не отвечать. Я, можно можно я скажу не сгодный категорично с Ковятковским, с Ириной Покольки. Ну, может быть, кумиры такое гучное слово, али безумовно десятки коллегов, яких мне приемно читать, и я Причко. больше сгодно изюли. Ну, конечно. я бы сказал, ну. Ну, у меня некие иные. Ну, мне, инш... <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> ну <нету. плодисмент> мне то, что ближе, да, некие <плодисмент> такие политические, <плодисмент> геополитические <плодисмент> авторы. Ну, вот, например, могу сказать например человек, який не потрапить никакие топы, и он не такие популярный, его может быть Е может быть 10-20 лайков, она напишет Ерчей за иншшего кого 300 лайков. Это вот Алина Германович. Я думаю, многие да, многие погодятся. Она просто шикарно пишет, и я э, не хотел на вот написать некое такое поравнание, что Алена Германович там, типа, например, э, Ника <laughs> Сандрос, вот Николи не будет популярнее она намного больше, ну, глубей и по, по той же самой по той же самой причине, по которой я сказал, что речи больше глубокие, речи больше навод, мудрые, я не могу быть эллимпулярным. Я это, ну, переконание, выношу за десяти годы журналистской работы и в жизни. И это требует так само разуметь и воспринимать. Но она не лидер мнения, не эксперт, никто. Она просто очень смешно и здорово, и грустно, и талантливо пишет о том, как она ввязывается постоянно в какие-то дикие ситуации. И, собственно, вся журналистика Алены Германович, вся ее проза, она у нас на графа много раз выступала, ее звала, это очаровательная история, это вообще вот э, чудик, история чудика. Вот если кто-то не знает этого имени Алены Германович, вы знаете, пожалуйста. Гомельская журналистка. Чудо просто. И, конечно, ее знают гораздо меньше, чем знают, я не знаю, Кабасакал, не Виталий Новицкий. Я абсолютно согласен, что со временем, с возрастом, возможно, да, это уже старческое, но лидеры мнений перестают для тебя объективно существовать. Это люди, я к каждому отношусь, кто задает мне вопрос с уважением, но все-таки в эпоху псевдоанонимности или анонимности человек, который под реальным именем пишет мне, пускай даже гадкие и неприятные вещи, он молодец, он заслуживает моего внимания, я с большими усилиями попытаюсь что-то объяснить реальному человеку, чем виртуалу. Поэтому для себя вот у меня такая градация, реальный человек или виртуальный, и от этого во многом зависит мое отношение, как я буду к нему относиться. А лидер, не лидер, ну, как-то не об этом уже. Кто-то готов еще ответить? Мы будем закругляться. Ну, я могу сказать про экспертов. Я так разумею, что лидер меркования... Те некий там вось, отказный человек, сирот твоих фронтов, и он тебе потребный для того, чтобы на него ориентироваться по неких там пытаниях, да? Зверяться за ним. Ну просто э, э, огульные, огульная и бескомпромиссность 90% того, что я пишу на самой справе, она прямо пропорциональна тому, что я абсолютно не николи в том, что я пишу. И я готовы, настолько готовы поверить кожному, сука, дебилу. И... И разумному человеку так само просто. И вот э, и, и эта колькость голосов э, э, внутри головы, которая каждый день мне абсолютно супротлегла, я кажу, тому я и пишу супротивая приблизительно, а я кожный раз твердо уполнены. И тому мне не потребны нияки лидеры, и они мне на самой мне ничем не допомогут. Потому что это бессенсовно. Виктор Малишевский. Еще а, с нами. Да. <laughs> есть, есть что ответить. Кто лидер мнения и авторитет? Ну, да. Я про авторитетов хочу сказать. А, буквально вот два слова. Журналист, там, художник, блогер. Он не отвечает на вопросы. Он задает вопросы. Ну вот, в общем-то, и все. И это его задача, мне как кажется. Спасибо, Виктор. На самом деле это было, можно сказать, ключевой, наверное, момент и резюме нашей сегодняшней встречи, потому что блогеры действительно задают вопросы. Большое спасибо всем, что вы пришли.